Приветствую всех на канале о заработке в интернете. И сегодня хочу вас познакомить, ознакомить с одним сайтом, на котором можно зарабатывать денежку. И кстати, если вы постараетесь, то можно зарабатывать очень и очень приличную сумму, то бишь десятки тысяч рублей. А как это зарабатывать вы будете, я вам покажу. И хочу сказать, что этот сайт чем хорош, тем что на нем можно зарабатывать на пассиве. То бишь вы для начала Конечно же, поработаете на нем, но ну, а потом уже вам этот сайт будет приносить пассивный доход. Вы можете ничего не делать, а денушка будет капать. И давайте я перейду сразу на этот сайт. Поехали. Так, сейчас он подгрузится. Вот он этот сайт перед вами. Название на английском, но ну, ничего страшного. Это русскоязычный сайт. Так, что я хочу вам показать на этом сайте. Самое главное, что как вы будете зарабатывать на нем. Так, давайте пролистаю вниз. Ага. Так, оплата авторам отзывов. Давайте посмотрим. Смотрим. Что здесь... Ну, По этим статьям вы сразу поймете, что и как вы будете зарабатывать. Этот сайт с отзывами на все что угодно. У нас даже есть отзывы на маникюр для котов, волшебную палочку, палатки для детей, пиявок, аппарат для приготовления сахарной ваты, биткоины для собак. Но, сами видите, этот сайт, именно на этом сайте вы будете зарабатывать на отзывах. Отзывы, естественно, вам придется здесь самим составлять. И, кстати, если вы не соображаете в этом ничего, я вам могу объяснить, даже если вы не умеете писать отзывы. Смотрите, как вы делаете. Находите тему для себя, допустим, красота и здоровье. На заходите сюда, да. И что вы делаете? Находите какой-нибудь, э, ну, сайт, допустим, они вам предоставят сайт какой-нибудь. Вы название этой темы пишите на английском в поиске, допустим, Яндексе или Гугле, и там высвечиваются англоязычные посты. Вы этот пост берете, точнее, ну, посты, отзывы, и этот э, пост копируете, переводите на русский и, э, и вставляете здесь. И в будущем можете так постоянно делать, и эти отзывы будут у вас проходить. Естественно, вы на этом будете зарабатывать денежку. Так, давайте я пролистаю дальше. За что они платим? Мы платим авторам за честные отзывы. Так. Можно превра превратить знания и опыт в деньги. Каждый день вы используете десятки товаров и услуг. Пишите о них полезные отзывы и получайте регулярный доход. Так, неплохо. Как это работает? Так, ну, естественно, нам, вам нужно зарегистрироваться. Можете сразу на паузу поставить. Можете после просмотра этого видео э, уже потом зарегистрироваться. Зарегистрируйтесь. Потом, что здесь, напишите правдивый отзыв на то, что вам интересно. И по, после этого получайте деньги за просмотры вашего отзыва. То бишь, смотрите, на чем он будет зарабатывать. Они. Ваш отзыв на каком-то сайте. Он находится, да, они на, где ваш, на этой страничке, где ваш отзыв будет находиться, они разместят свою рекламу. За рекламу им будет рекламодатель платить денежку, и они с этих денег будут делиться с вами. И смотрите, там, давайте я дальше пролистаю, там все будет написано. Откуда берутся деньги? Вы выпишите полезный отзыв. На странице отзыва мы покупаем рекламу, показываем, точнее, рекламу. Ну, то, что я вам уже говорил. Доход от рекламы мы делимся с вами. И смотрите, сколько они платят. Так, все просто. 100 до 100 рублей за новый отзыв. То бишь, смотрите, да, это неплохо будет. За один отзыв вы сразу получаете автоматов на 100 рублей. Представьте, если вы их там штучек 100 в течение нескольких месяцев создадите. Это уже просто, даже там пусть будет рублей по 70, уже неплохо. И 50 рублей за 1000 просмотров. Согласитесь, неплохо. И почему я говорил, что будет пассивный доход? Создали вы 100, допустим, по 100, и каждый из них соберет, допустим, 1000 по 10 просмотров. Посчитайте, сколько это денег будет. Я не буду считать. Вы сами это можете прекрасно сделать. Так, давайте дальше. Ну, вывод денег, конечно, здесь на все электронные кошельки. Так, что здесь еще? Хотите узнать, что думают о нас авторы? У нас здесь отзывы. Ну, это ладно. Это сами прочитайте. Я не буду заходить. Так. Ну, здесь опять предлагают зарегистрироваться. Так, ну, видите, это страничку я всю пролистал. Она вам все рассказала, что здесь вообще есть, что как. Так, и давайте, что еще хотел вам показать. Сейчас на главную страницу, их не знаю, эту, э, спущусь вниз. Так, так, так, так. И смотрите, что, что здесь есть внизу страницы. Популярные категории. То бишь, вы, чтобы не ломать себе голову, заходите, смотрите популярные категории, выбираете себе нужный, э, нужную тему, которая вам нравится. Может, действительно вам нравится эта тема, да. И вы насчет ее пишите уже э, э, свои отзывы. А популярные категории, это, естественно, те, которые люди, людей многих эта тема интересует. Поэтому в первую очередь пишите отзывы по, этой, по этим темам, которые здесь снизу. Но если они вам не нравятся, то выбираете Тут даже по поиску можно набрать любую тему. И здесь, поверьте мне, здесь все вообще покажет. Любую тему здесь можно найти. Если не хочешь по поиску, здесь вот написано все. Быстро заходите, да, там авто, посуда, допустим, для мужиков. Это автомобили тема, да, кто там разбирается хорошо. Ну да почему бы не написать там отзывы? Какой-нибудь любой модели. И вам за это еще денежку будет платить. Согласитесь, неплохо. Так, ну и для начала, что вам? Ну, зарегистрировались, начали, да, конечно, изучать этот сайт. И обязательно полистайте вот это популярные отзывы, ленты отзывов. Что люди, какие посты здесь, точнее, отзывы пишут. И вы просто изучите это, посмотрите, как они делают. Это за что вообще им э, этот сайт платит. Изучите, после того, как изучили, уже просто берете и создаете посты. Так, ну, допустим, давайте заду в книги. Книги, да? Допустим, вот он. В любой, первый попавшийся. Захожу и смотрите. Здесь написать отзыв. Жмете, Пишите здесь название. Пишите сам отзыв. Так, ну, рекомендуйте друзьям. Хочете, да? Ну, я думаю, что да, нужно достоинство здесь написать. Способ приобретения. Так, штрих-код. Но ну, это не обязательно. Кстати говоря, может даже для лучшего качества отзыва. Но вообще люди сами любят, я думаю, да и вы сами тоже любите какие-то там отзывы почитать. Обязательно там должна быть картинка. Вам желательно тоже здесь картинку вставить. И поверьте мне, с картинкой больше будет просмотров ваших отзывов. Так, ну смотрите, что, самую главную информацию я до вас довел. Поэтому обязательно ставьте лайки. За мои старания. Кто не подписан, подписывайтесь. Но ну, а я буду заканчивать всем пока.